Добрый день, дорогие друзья! Вот, пожалуйста, еще обзор по Березовскому Перед вами школа номер 17, которую я когда-то закон... закончил в 1990... 1983 году Сейчас это лицей номер 17, муниципальное бюджетное общество учреждение Город Березовский находится по улице улица 8 Марта, 14 Вот вот эта школа вот здесь у нас, где заложено, там до сих пор, так я понимаю, находится спортзал, в котором проходили уроки физкультуры. Ну и там за вот этим зданием находится еще четыре этажа школы. Мы сейчас пойдем посмотрим. Там проходили уроки. начиная с первого класса, заканчивая десятым классом. Сейчас вот подойдем, я сниму. Вот, эту школу я закончил, еще раз повторяю, в 1983 году. Успешно. Вот. Сегодня в Березовском выпал снег. Минус один температура. Вчера еще снега не было. Вот здесь когда-то на подиуме стоял танк Т-34. Танка теперь этого нет. Остался только подиум. Вот этот куб. А вот школа, она как бы с другой стороны. То есть такая же она и осталась, как и была. Вот. вот эти четыре этажа. И вот там, на втором этаже, здесь вот где, двухэтажный, там раньше учительская была. Учительская. Кабинет директора. И велись уроки физики и биологии. А там дальше вот урок химии. Вот эта школа такая, обзор по городу Березовскому. Я это видео пошлю своим одноклассникам, которые живут в разных городах России. В Иркутске, Москве, Питере, Барнауле, это я проживаю. Омске, Железногорске и в других городах. Но многие из моих одноклассников... Остались жить в Березовском, Кемельской области. Вот такая школа. Тут вот дальше там насаждение есть. Тут мы практику проходили. А здесь вот ворот нет. Здесь было футбольное поле. Вот здесь вот было футбольное поле. Прямо перед школой. Здесь между классами футбол играли. Ну и просто между дворами. Сейчас в футбольных Ворот нет, но остались вот тренажеры там небольшие, турники, лесенки. То есть вот здесь, вот здесь я учился. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube, Канал называется Николай Кнышпути 6 автомобилей. Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем здоровья, счастья и исполнения всех ваших желаний. Всего вам доброго.